Яна, мне 47 лет, у меня профессиональная болезнь остеохондроз уровне. Я попала в эту корпорацию случайно, благодаря вышестоящему партнеру Айна. Когда у меня обострение началось, я обратилась к, к Айне на э, массаж Беймом э, 10 сеансов. Я специально э, препараты не принимала, уколы не ставила, обезболивающие не принимала. После 10 сеансов у меня отличный результат. У меня восстановилось, исчезли ограничения движения головы рук и болевой синдром исчез. Аппарату ВМ можно восстановить здоровье без лекарственных средств. Меня зовут Гульнова Хасенова. Меня сюда пригласила Ольга Геннадьевна на процедуру БЭМа. Меня и моего брата. У моего брата проблема с зрением с детства. У него атрофирная сердчатка и катаракта глаз. Ему отказали в операции в Новосибирске. Когда он прошел процедуру на БЭМ и принимал продукцию, систему продукции, У него, он обратился еще раз к врачам. И тогда был очень такой хороший результат, что ему операцию не нужно было делать, и они сказали, что у него полностью восстанавливается зрение. И я очень благодарна всем наставникам учителям этой корпорации ПАКО. Здравствуйте, уважаемые друзья, партнеры. Меня зовут Лидия, я юрист по образованию, мне 63 года. Вот. Я отсюда пришла по приглашению Чечены которая пригласила меня на сеанс э, с Бэмом. Вот. за 10 дней при весе 90 килограмм э, за 10 дней у меня минус5 я настолько вдохновилась таким результатом, потому что для меня это был такой успешный радостное событие. поэтому я пошла на второй заход и еще э, в течение значит, э, э, 10 дней минус 4 сейчас у меня 80, и я мечтаю а, продолжать дальше работать а, с данным массажером, поскольку я сейчас уже тоже а, партнер компании. А самый любимый продукт вот, из, с применением биоэнергетический а, био а, бальзам. Поэтому я рекомендую тех, кто страдает лишним весом, воспользоваться, сеансами на БМИ, и вы сами увидите, какой у вас будет результат. Я хочу продемонстрировать, какая я была, значит, буквально вот не так давно. Срок скажите? Да. Здравствуйте, меня зовут Дарима. Вот по энергомассажеру, -энерго массажеру, очень много результатов у меня. Вот этот биоэнерго вообще чудо, конечно. Хорошо, что китайцы придумали такой аппарат чудодейственный. Действительно, человек лечится, выздоравливает и симптомы уходят. Вот, например, у меня вот такой результат. Вот его, ее зовут Далгор. Женщина где-то ей, ну не то, что где-то, но 60 лет ей. И поднимается вот это давление, артериальное давление, но 220, да. И у нее спина болит, тазобедренный сустав болит, колено болит, желудок болит. Вот мы здесь сделали, получается, первый раз всего три массажа. И после трех массажей у нее пошли результаты. Вот, она начала хорошо спать. У нее мысли были такие, что сегодня проснусь, не проснусь. Вот такие вот мысли были. И вот она, вот такие мысли у нее исчезли, нервная система успокоилась и э, артериальное э, давление перестало скакать и еще желудок у нее она каждые три месяца ездила в академию здоровья и вот, горсть лекарств пила а вот сейчас у нее такого нету, про, вообще про желудок забыла, она в академию здоровья не ездит Далима, спасибо! Да. Лидия Суткаева, давайте поприветствуем! Здравствуйте, меня зовут Лидия в общем, я буду кратко, почему я начала заниматься, стала партнером компании «ФАХО». В общем, то В самом начале меня пригласила моя знакомая, и у меня была такая проблема со мной. У меня очень сильно болела правая нога полностью, начиная с ягодицей. и просто я на ней не сидела. Я сидела на столе на половине попы, как говорится. И это продолжалось уже очень давно. Вставала я по утрам очень тяжело, прямо я не вставала, я просто соскальзывала с кровати, потом рассказывалась и начинала ходить. Но буквально этим бэм, массажером БМ мне сделали пробный массаж в течение 20 минут. Потом капли энергетического бальзама пленочкой покрыли. И вот с того момента и до сегодняшнего дня, прошло два года, ни разу меня эта нога и эта болезнь не беспокоили. Я вообще забыла, что она у меня вообще была. И вот спер с одного раза, с 20-минутной 20 работы массажера, вот такой результат. Отлично. Я поверила сразу, я сразу же массажер, теперь работает и у моих пациентов, у моих клиентов тоже очень такие потрясающие результаты. Спасибо. Привет, я Мирена поздня белорусская, живу в Москве, мне 42 года. Я врач-терапевт, диетолог, НЛП-тренер, трансформационный коуч, занимаюсь темой снижения веса, омоложения через тренинги саморазвития. И сегодня мой отзыв про потрясающие сеансы с биоэнергопассажером. Я сделала больше 150 сеансов. И моим первым запросом было решить проблему с поясницей, когда сорвала я настолько сильно, что еле поднималась с постели. Я не могла поднимать колени, не могла бегать, не могла прыгать, не могла делать тренировки. И это очень ограничило мою жизнедеятельность. Я пробовала делать физические упражнения снимать зажимы. Я ставила пиявок, сходила к мануалу, но не решила свою проблему. И БМ помог мне восстановиться буквально за первые 10 сеансов. Плюс, когда я сделала первые 5 сеансов, я буквально почувствовала, как на мне лежала бетонная плита в несколько тонн и она упала, спала с меня. Настолько легче, настолько ресурснее я стала себя чувствовать. Даже легко я решила проблему с последствиями травмы на костях стопы. Волшебнейшим образом рассосались. Две бородавки, они просто исчезли. Я хочу рассказать про крутейший пример с Дэмом, когда я отравилась какими-то химическими веществами в такси. Вернувшись домой после таксиста, я почувствовала себя настолько плохо, что мне стали отниматься э, рот, нос, губы, руки. Ухудшилось зрение и стала инвертироваться речь. Я поняла, что нужно вызывать скорую помощь. Но перед этим решила сделать вот что. Надела перчатки, поставила руки на задний серединный меридиан и поставила силу 99. Я вообще не чувствую эту силу. В таком состоянии было мое тело. Но я прокачала себя за 15-20 минут и полностью восстановилась. И больше никогда эти последствия никоим образом не проявили в своем теле. Поэтому действительно я понимаю, что массажер решает какие-то и текущие задачи, и вскрывает какие-то старые проблемы. Для меня Бэм, это самый крутой молчаливый психолог. Наверное. Я действительно чувствую себя круче, моложе, выносливее, чем когда-либо в своей жизни. Есть такая метафора, что в реальности в реальной жизни нет фотошопа. Я говорю, что Ультразвук Фухо ⁇ это живой фотошопер, эластик-скульптор, которым можно моделировать свое тело с невероятной легкостью. Я избавилась от морщин под глазами, от синяков, уменьшила свои щеки, сделала реально четкий област своего лица, увлажнила свою кожу шеи, избавилась от подмышек, улучшила декольты, действительно улучшила форму грузи, увлажнила и изгладила свой живот, ягодицы и прогладила свои ноги так, как никогда в жизни. Возможно, кто-то скажет, что у тебя не было проблем со здоровьем, поэтому твои результаты не такие значимые. Считаю, мой пример даже сильнее исцеления проблем. Это пример более молодым людям, как не доводить себя до уровня болезни и выживания. Берите мой пример суперздоровье и моделируйте его. С...